Мир вам, друзья! А если скажу вам Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! А тогда живей! А многие как бы, не просьбы не спали. Он жертв, дорогие мои, ранее, когда Христос явился среди учеников после воскресенья, Он сказал им, что? Мир вам. Мир. Дорогие мои, это слова Христа вставлены в Священном Писании, И мы их провозглашаем. М -м -м. Почему? Христос говорит, я даю мир. И я даю тот мир. И как этот мир дает? Но я даю мир. И кто во мне, он будет иметь мир мой. Аллилуйя. Дорогие мои, я всегда слушал братьев, я слушал пение, и просто Господь ведет свои пчел. И тут брат первый говорил о призвании, о том, чтобы нам нужно подвязаться. Помните, я как-то говорил в слове Господне, я говорил проповеди, я говорил такое слово, там, где написано, взявший за плуг, озирается назад. Он что? Благодаря должен Нет. Он неблагонадёжен. Дорогие мои, если вы видели, когда а, пашут, и когда лошадью пахали, и вот этот плух идет, борозда. И если так облядываешься, у вас борозда будет ровно идти или нет? Она будет измениться. Вы не заметите, но чуть-чуть уклонитесь. Так и Христос говорил об этом. Если мы согласились и дали обещание служить Богу с доброй совестью идти за Ним правильно и исполнять Его волю Господнюю, то, что в Его написано в этом Писании, есть, дорогие мои. И если мы будем уклоняться в сторону, мы будем неблагонадежны для Царства Небесного. Если мы знаем, как братья говорили, что у нас есть служение, а мы просто говорим, да я просто останусь, а я просто ну чуть-чуть усталый, дорогие мои, мы отдыхнем, придет время, придет время отдыхнем. Как брат мы не знаем, когда придет нам придется. Один этот мир. У нас уже есть, как говорится, или в практике сказать, но уже было у нас здесь похоронное служение. Когда брат был в воскресенье на богослужение, а на утро его уже в понедельник его уже нема, он отошел к Господу. И знаете, я вам скажу еще на работе, я работаю с братьями верующими, и тоже пришел один, я говорю, что ты гордишь? Моей жены брат, лег спать, не болел, ничего. И утром не пошли. Дорогие мои, я часто я об этом говорю людям. Задумался ли ты, что придет время, ты должен оставить этот мир. И с чем ты пристанешь пред Господом? Что ты принесешь, скажешь Господь? Что? Дорогие мои, я часто говорю, у Бога дает семья, дети. Да, чтоб ты, ты пришел и сказал. Господь, вот я и детей, которые ты дал мне, я их принес тебе. Аллилуйя, дорогие, это Господь хочет от нас сегодня. Бог хочет, чтобы мы и шли правильно за Ним. И вот брат только прочитал 25-й главе, он там в конце написал, там ЕЗ. А вот если мы возьмем за эти таланты, которые Господь давал, один имел, пять талантов, трое имел. Четыре таланта, да? А другой имел один талант. Там последний, там их много, я не буду читать, я перечислю. И когда пришел Господин, все умножили таланты свои. А только один, который один талант имел. Он что его сделал? Он умножил? Он его закопал. Да не будем мы такими который Господь нам дал талант, и мы будем его закапывать. Не будем мы его закапывать, эти таланты, которые Господь нам дал, то придет Господин, нам нужно дать путь отчет. Как ты служил Богу? Как ты относился к служению? Что у тебя было на пьедестале в твоем? Что у тебя было на первом месте? Служение Богу или просто свои амбиции? Дорогие мои, я скажу в своей практике, у меня, когда жил в другом штате, то у меня был бизнес свой, и я делал плитку, делал, мы работали много. И когда служение, я старался, думаю, надо быстрее делать, быстрее делать. И я вот что, что делал, во время служения делал всю работу, мне приходилось на следующей недели все переделать, на следующий день. Господь учил да? Служение должно быть служение. Особенно когда твой бизнес. Я понимаю, когда мы в компании работаем, это одно. Но когда у тебя свой бизнес, ты должен не бизнес тобой командовать, а ты должен командовать работать своей. Я всегда, я даже сегодня говорю, не время, а должен командовать тобой, а ты временем командовать. Когда ты будешь командовать временем, который Господь тебе даровал. Ты будешь успеш во всем. Что ты бы ты ни сделал, куда бы ты ни пошел, ты будешь иметь успех. Это Господь хочет. И Господь хочет, чтобы мы правильно ишли за Ним. И я сидел так вот и дома рассуждал. Знаете, когда мы находимся где деле Божьем, Господь много говорит. Я даже вчера мы были в служении в субботу. Господь, нас благословил. И я вижу, что Бог устрояет дело свое. Бог приготовляет Царство своему народу. И я тема моя такая воля и дух человека. Дорогие мои, я прочитаю тебе слово Господне, Павел. Пишет Колоссянам 1 глава 29, говорит так. «Для чего я и тружусь, и подвязаю силой Его, действующую во мне могуществом?» Вы слышите? Павел говорит, «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь». Силою Его, как чей силою, силой Божию, действующую во мне, не в ком-то, когда сила Божья, действующая в тебе, дорогие мои, мы не устанем никогда. Мы не будем смотреть, что я мало спал. Мы не будем смотреть, что я усталый. Во мне Дух Святой побуждает Господь говорит. Ты должен быть там, потому что я верю Иисусу Христу. Аминь? Дорогие мои, когда мы этому верим, когда мы этому поклоняемся, мы знаем, что силой действия Божьей, которая внутри нас, мы побеждаем у И Господь хочет, чтобы мы были и побеждали это все наше. Это значит, что Его руки и ноги, дорогие мои, все естество умственно способно трудиться для Господа. В действии от силы Божьей это так, это было, дорогие мои, еще за дня Спасителя. Когда Христос пришел на этот мир, Он был рожденный, Он по своей воле пришел на землю, он был послом Послом Бога. Для того, чтобы искупить народ. Аллилуйя. Чтобы стать жертвою для, за каждого. И показать, что я пройду. И ты пройдешь, дорогая душа. Не сомневайся. И ты пройдешь. Не бойся. Держись, Иисус Христа. Смотри на эту голгофу. И ты увидишь. Распятие. Ты увидишь того, кто за тебя пролил кровь. Невина, чтоб тебя спасти. Аллилуйя. И другое место. Мы прочитаем От Иоанна 5 глава, 19. Сиг говорит так, на это Иисус сказал, истина-истина, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, есть и не увидите отца творящего, и вот что творит он, то и сын творит также. Вы представляете себе, Иисус Христос, он говорит, он предупреждает и говорит, почему он это говорил дважды, истина, истина, а почему Иисус не мог сказать, я вам просто говорю, я, я истина говорю, но он говорит истина, истина говорю вам. Сын не может делать ничего, если не увидит творящего отца. Я видел отца, отец мой делает, и я это делаю. Знаете, вот часто у взять здесь в земном, смотришь детям, говоришь, а что такое? Вы? Ну, мой папа так делал, и я делаю. Дорогие мои, Но ну, я всегда говорю, берите хорошие привычки у родителей. Плохие забывайте, а хорошие берите. Если учить вас хорошие, берите хорошие. Это будет плакать. И Иисус брал у Отца. Он видел творящего Отца. Он видел творящего Отца. Своего. И Он говорит, я вижу Отца творящего. И Я это творю. Я это делаю. И Господь, и Иисус говорит, что творит Отец, и Сын будет творить. Даже он упоминал это, чтобы составить себя, творить. Он это говорил, чтобы видел Отец, я должен показать. Я для этого пришел в этот мир, чтобы исполнить волю Отца. Чтобы исполнить волю Божью, дорогие мои. Когда сказал прокаженному, хочу очистить. Помните, прокаженный подошел и сказал, можешь ли ты меня очистить? И Христос ему сказал, хочу очистить. И Он хоть очистился. Некоторым Христос сделал по-другому, а некоторым поступал там. Он видел творящего Отца. Он знал, что Он послан это подчинение воле Господней. Дорогие мои, Тогда мы подчиняемся воле Господней, тогда Господь творит чудеса и через нас. Тогда Господь делает то, то что в нас и Бог хочет сегодня оттворить тоже. Дорогие мои, и Господь хочет, чтобы мы и сказали, Господь. И я хочу служить тебе искренне. Дорогие мои, поймите, почему я задаю вопрос. Я задаю вопрос людям, знающим Бога, но не познавшим Бога. Мы можем знать Бога, мы можем его возвеличить, мы можем петь здесь, мы можем говорить, но мы можем, не познавая Бога, и идти и говорить, я знаю Господа. А Бог говорит, а кто ты такой, чтобы нам не услышать то время, когда явится пред и Он сказал, отойдите от меня. Ибо я вас никогда не знал, а мы пели, мы играли, на улицах что ты говорил, дорогие мои. А Бог, Бог говорит, а я хочу творить все новое. Я хочу сегодня поменять сердце твое, чтобы оно было предано мне, чтобы оно служило. И чтобы ее сердце сказало, Господи, я хочу трудиться для Тебя. Аллилуйя. Бог сегодня требует, просит, кто желает. Сродиться для Господа, братья и дорогие мои, этого Господь хочет, жертвенность, твоя жертвенность пред нашим Господом, она пишется, пред Богом пишется, вся эта памятная книга, дорогие друзья, и в книге есть добрый дел, в все записывается, то, что ты пожертвовал для Господа, жертвуешь временем, жертвуй, Бог этого хочет, ты своим временем жертвовал для Господа. Аллилуйя! Пусть Бог поможет нам идти дальше. И когда мы в Духе Божьем, когда Дух Святой нас наполняет, наша внутренняя пустота наполняется благодатью Божьей. Но когда наша внутренняя пустота она не наполняется ничем. Мы ищем что-то другое. Мы начинаем что-то вникать. Дорогие мои, мы бывает, приходим, бывает, приходит день воскресный, и ты так встаешь и думаешь, наверное, пойду я, чтобы мне сказали, почему я не пришел. А я хочу сказать. Да, это хорошо. Но придет время, когда Господь скажет, отойди. Дорогие мои, так хочется, чтобы мы были все вместе с Абхангом и Там хорошо. И это благодать Божья. Сейчас мы на земле. И эта благодать Божья, научающая и воскрешающая, она идет. Она следует за нами. И желание с Богом направления под руководством и указанием Святого Духа. Дорогие мои, когда мы под указанием Святого Духа, и вот это природным, неводержанным человеком руководит, когда вот мы под Духом Божиим, а когда мы просто без, просто так, что природным, нерожденным человеком руководит душа. Просто душа человека и плоской ум руководит человеком, когда он не в той тесной связи с Богом. У возрожденного есть обновленный воскрешение. Святой Дух, который Он сказал, живи во мне. Я хочу, чтобы ты меня вновь управлял. За человека идет борьба часто. Идет борьба у человека ум. Вот эта душа просто человеческая. И с духом Божьим идет вражда. Человек по натуре, он хочет отдохнуть, Он хочет нет и поспать сегодня выходной хорошая погода а я уже поеду куда-то отдохнуть а что мне поехать время тратить а тут Божий тебе говорит иди на служение иди там народ будет золото там благодать будет там будет огонь Божий иди туда или что победить наше человеческое или духовное но очень часто наш Дух Человеческий побеждает, он перевешивает. Особенно бывает пятницу в день. особенно когда последний день рабочего дня нам иногда стоящий думает, что а никуда не хочется ехать, никуда не хочу я двигаться. Посижу я дома, посплю, посплю, дорогие мои, а Дух Божий говорит, и вот этот перевес идет, и когда мы перевешиваем и говорим, нет, я пойду, мне Господь царит, я двигаться буду, когда мне Господь поставит, тогда мы побеждаем над собой, мы побеждаем над своим я, мы говорим, мы, я пойду, потому что меня зовет Дух Божий. Я не смотрю на расстояние, я не смотрю на время, но я пойду, оно все Господь чтобы я был прав. Дух человеческий способен победить и утвердить руководство в руках. Друг Хотя душа и тело этому препятствуют. Дух, понимаете, духовный человек это такой человек, дух, который ведет, слава Божьей. освобожденный, понимаете, друзья, которые освобожден от влияния души и который как орган Святого Духа управляется душой и телом. Когда вы полностью побеждены Богом и Господь нами командует, наш Хозяин Господь, тогда нас не волнует, что нам работа, что я делаю моменты такие, что я должен быть там, где ну, Господь видеть. Дорогие, это Господь ведет так. Знаете, я скажу, вот, даже ну, вот, пример свой скажу. Мне надо было ехать в пятницу. И меня вчера спрашивают, ты поедешь? Я говорю, я думаю, 50 на 50. Просто хочется ехать. А как вспомнишь, что ехать у меня 4, 4 часа, то думаю, лучше дома помнишь. Я вам вот говорю, как есть. Но когда я начал молиться, и мне, Господь, сам что заплутал, озирается на за неблагонадеж. Я заплакал, просил Бога. Прости меня. Прости меня за мое сомнение. Я должен быть там. Дорогие мои, я сказал, Господь, я должен быть там, я поеду. Вы а не нуждаете, чтобы я был там. И я не жалею, я благодарю Бога. Бог благословил от меня. Бог благословил. Да, я не смотрел, что я спал мало, но я благодарю Бога, я был нужен, и Бог задел свою работу. Дорогие мои, Бог делал свою работу, Там да, Бог совершал освобождение. от Я это скажу. Люди были зависимы от всяких наркотиков, и Господь освободил их там. Аллилуйя. Люди были зависимы, я вам говорю открыто, порнографиями, которые дух мучил их и Бог освободил их. Они диковали и радовали, говорят, я свободный. Я свободный от интернета, я свободный от всяких связей. Аллилуйя, дорогие мои. Когда человек отдается полностью Богу и говорит, Господь, я хочу, чтобы ты был моим хозяином, я хочу, чтобы ты командовал мною. Бог насильно не заставляет. Но твое желание. Люди приходили, которые говорили, нам надоело такая жизнь, в которой мы живем. И Богу, и в мире, и там, и там. Но Бог давал свободу. Дорогие, чудесный наш Бог. Мы имеем такого Бога, который совершает и поддает победу людям. И они радуются. Аллилуйя нашему Иисусу. И евреям говорят да такие слова, 4.12. Ибо Слово Божье живо, действенно и острее всякого меча обо Оно проникает до разделения души и духа составом мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Аллилуйя, аминь, дорогие мои. Это Слово Бога, которое проникает который проникает и врезается тебе и говорит вот это будет дорогие мои это Господнее Слово это не Слово брата это не Слово Игорь это Слово Божье и если мы каждый день вникаем искренне в это Слово Господнее наша жизнь будет меняться дорогие мои но если наша жизнь не меняется мы остаемся на своем мы читаем Слово Божие, приходим в церковь, но наше мышление не поймешь, о чем пьет воду другую, дорогие мои. Даром мы толчу дворы дома Господнего. Как-то Бог говорил пророка. Хватит топтать дворы дома моего. Отвергните себя всяких кидовов. Отвергните себя все. Идите, придите ко мне, и мы рассудим. Есть ваши, как красные, а я как уберю их, как курпур. Дорогие мои, это Слово Божье нас приготовляет. И Господь хочет, чтобы мы приходили к Нему и сказали, Господи, я хочу, мне надоело, я хочу Тебя полностью поддаться Тебе и служить Тебе оболочи. Это Дух Святой вот. Дорогие мои, чтобы нам быть... Не только слушателями обманщицы, а но нам. Слово Божие, оно проникает и приходит, и мы к Нему, и говорит, Господь, я хочу озадаться тебе. Я хочу полностью служить. Я хочу служить тебе. И, Господь, когда ты повелишь, я пойду. Повелишь поехать на миссию. Господь, укрепи меня, я готов поехать. Дорогие мои, кто имеет желание на миссию поехать, мы можем отправить. Мы не знаем, мы можем мы, куда хочете поехать, только чтобы документы были. Можем побеседовать с братьями в Японию поехать куда хочете. И в другие страны. Только желание служить Богу. Только желание потрудиться для Господа. Это Господь. Это живой Бог. Вызвание делать. Подвязаться. Идти миссионерством как у нас будет в эту субботу здесь, а братья рассказать. вот это идти миссионерство. Работаешь здесь на работе. Пусть тебя знают, что ты христианка, что ты веришь в Богу. и после видят тебя, что ты веришь в другому Богу. Аллилуйя. Это Господь хочет. Говори людям о Боге. Сейчас очень модно говорить, что вот я верующий, но не познавший. А я хочу, чтобы мы были познавшие Бога, вкусившие благодать Божью, душившие силу Божью. Это Господь хочет. Видите, Павел снова и снова побуждает нас верующим желанием. Что бы верующие желали получить от Бога, дорогие мои, ключи против собственной воли. Это Господь хочет, чтобы мы... Бывает, что нам что-то нравится. А я говорю, что вам нам нравится. Богу а Бог хочет, чтобы ты и шел и исполнял волю Божью. Когда мы исполняем волю Господня, тогда Господь знает. Господь нам помогает. Я не говорю, что будет тогда вам легко. Как против Константин сказал, сейчас очень можно сказать, приди к Иисусу, и у тебя твои проблемы решены. Нет, Приди к Иисусу. Твоя проблема решена, знаете, какая? Что ты получишь спасение, ты получишь жизнь вечную. Вот эта проблема решена. А если ты не думаешь что взять эту проблему, и тут в и в ад пойдешь, и там будет что-то. Дорогие мои, а я так хочу, чтобы так грядит Господь на боках. Я бы еще узрели его, подняли глаза и сказали, крыти Господи Иисус. Дорогие мои, я так жду этого момента, когда явится Господь за церковью своей и сказали, крыти Господи, уже все. Аллилуйя. Но мы на земле, труда много. Труда много в последнее время. Бог говорит, чтобы мы подписались чтобы мы не были просто холодными, бойдушными. Дорогие мои, если мы относимся к церкви, если мы так, ну там, то, дорогие мои, а Бог хочет, чтобы мы подвязались и двигались. И Бог предупреждает, говорит, ты будешь делать мое дело, я буду делать, благословлять свою семью. Пралилуя. Дорогие мои, как ему? Но опять я вам скажу одно. Не делай Божье тело и ждать от Бога, Господи, ты, я делаю твое а ты меня благослови ты так вот. Не-не-не-не. Ты ну, на земле получишь, награду не получишь. Делай так Божье тело, чтобы там награду, чтобы здесь иметь на земле. Ты не ждешь ответ, а там ты получишь, там увидишь, что ты сделал, дорогие мои. Когда пристанешь пред Господа, когда откроются врата и скажут, войди в радость Господина, верный раб, чтобы нам не услышать голос, отойди от меня, лукавый раб. Ты сдал волю Господина, но не исполнил. Ты понимал, но ты его не исполнял, не хотел, тебе твое что-то мешало, твой Дух мешал этому, но Бог хочет, чтобы мы двигались. И я прочитаю еще Ефесянам, ст. 18, говорит так, «И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, Призвание Его. И какое богатство славного наследия. Мы можем глазами видеть, но не видеть мы слепыми. Но Павел говорит, просветил глаза сердца вашего. Это чудесно. Когда Господь просвещает наши глаза сердечные. Дорогие мои, воля подчинение Богу должна быть. Я вам скажу, первое. Воля подчинения Богу должна, первое, управлять своим собственным духом. Воля подчинения Богу. Первое. Управлять своим собственным духом. Второе. Управлять своими мыслями, чувствами и всеми силами души. Не чтобы они нами управляли, но нам нужно управлять этим. И если ты в силе Божьей, ты будешь это делать. И третье. Усмирять свое тело. Усмирять свое буйное тело. Наше тело, оно требует много. Я хочу то, я хочу полежать, я хочу то, я хочу туда пойти. Я хочу... Дорогие мои, я знаю очень часто. Я не говорю вам, я хуявый. Это все видим. Служение. Женя, Господь, спать хочу. Только -то говоришь, поехали в магазин. О, все нормально, ты же спать хотел. Ну, все нормально. Дорогие мои, не обманывайтесь. Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и почнет. Посеешь, скупо посеешь, и скупо будешь слушать. Если ты жертвуешь, не жертвуешь временем своим для Господа. А в магазине больше пропадаешь. Подумай о том, как ты будешь проводить вечность, как ты будешь проходить. Я скажу, друзья, я не думал об этом говорить, но мне Господь давал. Я ехал вчера с работы, ой, с работы на вечером, и Господь мне сказал, говори, говори об этом. Я человек, который тяжело мне тебе говорить но я буду слушать вас. Я буду слушать, что Господь скажет. Потому что я должен это сказать. Когда пристанете пред Бога, вы не будете иметь оправдание, что вы не слышали. Если вы про оправдание будете говорить, что пастор нам не говорил об этом. А я вам говорю, когда пристанете пред Богом, Бог вот этот день, в этот воскресный день, 30 апреля, будет, вот это было проповедь такая, была, целое служение, где это было. Мы можем быть находиться, сидеть тут, но наши мысли могут быть обидеться. Дорогие мои, то же самое, что Христос говорил, в молитве бодрствуйте. Как бодрствуйте, да? Я вроде молюсь. Бодрствуйте мыслями вашими. Я могу молиться устами, но мои мысли могут быть где-то находиться в другом месте. Мои мысли будут находиться кто знает что. Может быть там недоделанные работы, и быстрее закончат молитвы. Дорогие мои, поговорите с Иисусом. Имейте вашу молитвенную комнату. Поговорите один на один с Иисусом. Пусть он вам откроет больше. Потому что, когда еще Бог будет откроет, вы просто увидите чуть-чуть И 1 Коринфянам 9.27 говорит такие слова. Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То, что я говорю, я говорю себе тоже, примите. Я не только вам говорю. Я в первую очередь, готовясь к этому я себя проверял. Я себя проверял дорогие это, супер, это вы знаете, это не просто так. Готовить и просто... Нет. Вот я и сегодня дам. Эту проповедь я готов. Никто не знает. Но я хочу, все-таки твои славы. Как я плачу. Потому что, когда готовишь эту тему, раздалку я сухие не можешь. Потому что тут всегда говорит, пиши и говори, а в тебе это, ты должен поменять. И ты начинаешь меняться. Чтобы кому-то сказать, ты должен проверять себя. Учишь другого, чего вот написано, видите, говорит, но смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому а сказать, недостойным. И это очень важно. И тогда остаться недостойным и сказать, когда придет Господь, и чтобы не сказать, Господи, я проповедовал, отвори. Когда в 25-й, в 25-й главе, там о 10 делах написано, 5 было мудрых, 5 неразумных. И они все вроде христиане, но мудрые запасались этого с масла. И они запас, делали запас. Но когда в полночь, что произошел в полночь? Крик воздался, да? Жених идет. Все Все встали навстречу жениху и вот это поправили светильники выходят что происходит? и неразумно видят, у них не захватывает масло они говорят, дайте нам у нас светильники гаснут а они говорят, нет чтобы не получилось недостатки у нас и у вас что сделаете? Положите масло покупайте купите масло пока те почти покупают что сделал? жених подожжал их нет. Он пришел и готов. Пошли. И что там происходит? Они вертаются. И они что делают? Сидят спокойно? Ну, наверное, пошли где не да? Нет, они начинают стучать. Они понимают, что уже пришельцы, уже жених пришел. И готовы вошли. И не стучатся в двери. И вот Последний стих, вот этот меня очень так тревожит, где говорит так, и приходят прочие, и приходят, а, после приходят прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истина говорю вам, не знаю вас, это Матфея 25, 12. И он говорит, отвечает Бог, говорит, не знаю вас. Дорогие мои, и говорит, 13, и так бодрствует, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. И Господь говорит, а может сегодня домой не доедет? Мы не знаем. А может, придет утро, понедельник, и придет Господь, и скажет, «Войди, дочь, я взошел. Готовы ли мы встретиться вашего Господа? Готовы ли мы встретиться с Иисусом? Дорогие мои, поймите, я не отправляю, а я зову Его И мы должны сами себе ответить. Готовы ли я встретиться с нашим Иисусом? Он придет и скажет. Знаете, когда я задаю эти вопросы, я знаю почему. Когда я помню, дома был, и пришел ангел, и я говорю, что? А он, и я пришел за тобой. Я говорю, я готов. И я пошел. Я не думал, что семья, я пошел. И вот задается вопрос, готов ли ты? Когда придет ангел и скажет, подряд, ты уже готова. Придет время тяжелое, ты не устоишь. Как Бог говорил, матери моей, я тебя возьму, потому что приходит время тяжелое, ты, тебе будет очень тяжело. И Бог при взял. Другие мои, да, но по, если, по нашему размышлению, оно молодая была, шестьдесят, два года ей было, еще жить. Но у Бога были определения свои, что это до времени, Все, ты должен. Отойти. Но мы часто сами себе укорачиваем жизнь. Особенно молодые. И слово уже написано, зачем нам умирать не в свое время? Вы меня слышите? Зачем нам умирать не в свое время? Если ты можешь еще потрудиться для Господа, ты можешь еще отдаться помняту Господь. Я готов идти на труд, я готов потрудиться для тебя, оболочья. Дорогие мои, и это Господь хочет. И вот если мы прочитаем дальше, говорит Римлян 13 глава 12 сих, говорит так: Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы. И облечемся в оружие святого. И мы пойдем, когда мы облечемся в оружие святого, мы выйдем, выходите с этой тьмы, выходите с этого серого и двигайте, идите, направляйтесь на дело Божие. И Господь хочет, чтобы каждый узнал волю Божью, дорогие. Просите у Бога мудрости, чтобы Бог вам открыл волю Его. Чтобы Он Господь, чтобы нам стремиться к этому освещению ума нашего. Чтобы Бог разрыв, дал светом своим, показал, вразумил сновидение, открыл, что нам дал делать дальше. Господь, открой, я хочу познать Твою волю. Там мы можем сказать, воля Божья, благая, угодная и совершенная. И мы себя можем успокаивать. Но мы можем не достичь до этого совершенства. Мы можем оставаться плоскими, но цитировать Библию хорошо, потому что мы не познаем волю Божью. И вот представьте, представьте себе, Господь говорит, вы живете очень хорошо, прожились нормально. И тут Господь говорит, все, продавай, уезжай в другое место. Вы сделаете это? Не по работе. А просто Господь направился. Дорогие мои, вы не задумывались за это. И Господь скажет, переезжай туда, ты нужен мне там для труда. И ты должен это сделать. У тебя работа. И ты думаешь, у тебя работа, надеюсь, у тебя хорошая работа. И когда ты приходишь на работу, и тебе говорят, работа не мать, ты сокращу. И тут Господь а теперь я Идешь искать работу, ты работу не можешь найти. Он говорит, уезжай. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю, это не придумано. Я говорю, эти вещи пережить, где Бог говорит двигаться. И когда ты в воде Божьей, Бог говорит, двигайся, не в той на месте, Подлежащий камень вода не идет, дорогие мои. Нужно двигаться. Не обрастать духов. Нужно двигаться в деле Божьем. Господь, я хочу трудиться, куда ты посешь. Я хочу послужить тебе. Я хочу отдаться. Я хочу, чтобы мое сердце было предано тебе. Я прочитаю еще одно место. И 13. Доколь не все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Вот что хочет Господь. Когда мы придем в волноту Божью, и в полноту Его, в возрасте Христова мы тогда скажет Господь, и ты будешь двигаться. Знаете, когда вот я пример проведу, вот бывает по работе, посылает вас, он выйдет, ты должен идти послушно и И вот так вот ты должен послушно быть в воде площади. Вот так ты должен быть послушный в воде площади. И когда ты послушный в воде площади, ты, не ты никогда урона не получишь, Бог тебя будет благословлять и в работе, и финансово, но, но, но ты вводи Господа. Ты поможешь нам, Господь, дорогие мои, остаться приданным нашим нашу чтобы нам сказать Господь, я так хочу отдаться и служить Тебе, и я хочу жить свою посвятить Тебе и быть в Твоем жизни. Дорогие мои, мы сейчас будем молиться. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас. Мы будем молиться, чтобы Бог устроял. Я хотел просто эту молитву сделать, потом мы за нужды помолились. Я хочу мы эту молитву сделали по себя, Богу, служи. Дорогие, если Господь коснулся и хочет кто-то утвердиться. А кто-то хочет, может отдаться Богу и сказать, Господь, я хочу Тебе служить. И я хочу полностью отдать Свою жизнь, Твоему споряжению. И принять Тебя, в свое сердце, и чтоб Ты был моим Богом, а Можете выйти, когда будет моим